Привет, студент! В воздухе пахнет весной и предстоящими выходными, а наша команда продолжает готовить все самое полезное и актуальное специально для тебя. Каждый день мы отбираем самые яркие новости студенчества, чтобы ты всегда был в курсе всего самого интересного. Ты смотришь «Универ -ньюз». С тобой Петрова Дарья. Смотри сегодня в выпуске. В КФУ прошла акция под лозунгом «Я выбираю КФУ». Великие личности помнят Великий университет. КФУ поздравил известного писателя. И не только. В Казанском федеральном университете прошла акция «Я выбираю КФУ», которая направлена на выявление проблемных вопросов в области учебного процесса. Как это было, ты увидишь в сюжете Дианы Шиловой. Во вторник 21 февраля в Казанском федеральном университете прошла акция «Я выбираю КФУ», которая прошла по инициативе ректора КФУ. Толчком для данного мероприятия послужили публикации опроса студентов в средствах массовой информации, в которых на основании мнений девяти студентов Казанского федерального университета, а всего было прошло 600 студентов во всей стране, создается негативный образ об альма-матер. Очевидно, что эта выборка явно мала для профессионального социологического опроса и сам подход весьма поверхностен. Но тем не менее, все это опубликовано и находится в открытом доступе. Стоит отметить, что для истинного понимания соотношения различных мнений и организовано данное голосование. Также данное голосование послужит толчком для проведения дальнейшего исследования проблемных вопросов в области учебного процесса и степени вовлеченности студентов в реализацию дорожной карты КФУ. КФУ – лучший университет в России, чтобы это подтвердили сами студенты, которые здесь обучаются уже не один год. Да, э, нравится преподавательский состав, то есть я естественно ответил «да», потому что э, тот уровень, который поддерживает Казанский федеральный университет, как бы он достойный. Насколько я знаю, через несколько лет буквально программы должны войти в топ мировых вузов, то есть чего только стоит Железнов Борис Леонидович который составлял Конституцию, то есть участвовал, составлял конституции Татарстана, Поэтому я считаю, не могу сказать за другие факультеты, но лично мой меня устраивает, мне очень нравится. Я проголосовала, что да, я готова еще раз поступить в университет. И для чего проводится эта акция? Для того, чтобы выявить, как бы нужны, э, нуж, нужен ли вуз студентам. То есть поступили они по своему как бы, желанию либо их заставили? Просто или у них не было другого выбора. В этот день перед студентами стоял лишь один вопрос. Если бы у вас сейчас была возможность выбора, поступили бы вы снова учиться в Казанский федеральный университет? Стоит отметить, что большая часть учащихся в КФУ сказали, что они с радостью бы вновь поступили в наш альмаматор. Диана Шилова, Леонард Влетяров, Универньюз. Ньюс. Давно не секрет, что Казанский университет является настоящей колыбелью интеллигенции нашей республики. Творчество большинства татарских поэтов и писателей изначально зарождалось в стенах старейшего вуза России. Именно по этой причине в стенах КФУ состоялось сразу несколько торжественных мероприятий, которыми заинтересовались не только студенты, но и наша съемочная группа. Чем сегодня радует Альма-Матер, смотри в сюжете Адели Шемиловой. 21 февраля в стенах Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального одновременно состоялось два важных события. Литературно-музыкальное праздничное мероприятие «Язлар Кебек Яны Пьешим Жирде» началось с весьма положительной ноты, подписанием договора о дальнейшем сотрудничестве КФУ с Союзом писателей Республики Татарстан. процентов 90% писателей, поэтов нашей республики, которые составляют основу Союза писателей, это наши выпускники, люди, которые по большому счету формировались в стенах Казанского федерального, тогда еще Казанского государственного, Татарского гуманитарного университета, а сегодня одного из ведущих вузов нашей 21 февраля было выбрано датой подписания не случайно. Именно в этот день свой юбилей отмечает татарский поэт, писатель, депутат Государственного совета Республики Татарстан и в прошлом выдающийся студент Казанского университета Розиль Валеев. Праздничное мероприятие объединило поклонников, друзей и коллег татарского писателя. От лица всего Казанского федерального Ильшат Гафуров искренне поздравил юбиляра. Пользуясь моментом, я хочу еще раз поблагодарить вас за нашу дружбу, за все, что вы делаете для нашего народа. И хотел бы вам пожелать долгих-долгих лет творческой активности в кругу ваших близких людей, в кругу семьи, и на радость всем нам, тем людям, которые вас знают, ценят и любят. Однако Институт филологии и межкультурной коммуникации стал не единственным местом, где Розиль Валеев встретился со студентами. Немногим ранее Елабужский институт КФУ также принял в своих стенах известного писателя. В формате круглого стола будущие учителя татарского языка и литературы обсудили с Розильем Валеевым программу оптимизации школ, особенно сельских, а также получили ответы на вопросы о проблеме и поддержке молодежи. Можно не сомневаться, что подобные встречи обязательно приведут к положительному результату, а именно повышение качества учебных программ сегодняшнего дня. А дальше Милова Линард Универньюз. О чем рассказывает всемирная сеть сегодня? Узнаешь в нашей традиционной рубрике веб News. Волейбол должен стать массовым игровым видом спорта в Казани. Такое заявление сделали на расширенном заседании с Федерации волейбола Республики Татарстан под председательством Фарида Мухамедшина. Обсуждая этот вопрос сразу после матча всех звезд студенческой волейбольной лиги, ректор КФУ согласился с необходимостью усилить работу в области популяризации данного вида спорта. КФУ получит государственную поддержку в размере более 849 миллионов рублей. Решение о предоставлении поддержки принимается на основе рекомендаций Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов России. В КФУ прошла акция памяти Махджуба Тиджани, трагического погибшего 16 февраля. Гражданин Республики Чад Махджуб Тиджани учился на втором курсе юридического факультета КФУ. И по отзывам сокурсников и преподавателей был отличным студентом, товарищем и другом. Более 300 студентов Казанского федерального свои учебные будни посвящают изучению истории и языка Турции. Ежегодно студенты занимают призовые места на Всероссийских олимпиадах по турецкому языку. А в этом году олимпиада впервые прошла в стенах Казанского федерального. Что особенного подготовили в КФУ? Гостям олимпиады узнаешь далее.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 В общей сложности более 80 человек подали заявки на 8 номинаций. Некоторые, конечно, повторялись. И, в принципе, на сегодняшний день мы чествуем 44 победителя в разных номинациях, включая и письменный конкурс, и устный конкурс, конкурс видео, конкурс фото. Помимо привычных направлений Олимпиады, как устная и письменная часть были такие, как поэтический конкурс. К примеру, студентка Крымского федерального университета Эдия Асанова прочитала грустное турецкое стихотворение о разлуке с любимым. Gözlerimden dökülen yaş denizi ıslatıyor, sevda, kilim, hasret, nakış, gönül, derdi dokuyor, çatlayası deli yürek sen, sen diye atıyor, oy gece gözlüm, oy İstanbul, İstanbul seni, seni kokuyor. Олимпиада для меня это не просто доказательство своих способностей, это также общение со студентами разных национальностей, разных веросповеданий, которых... Всех, которых связывает любовь к турецкому языку и к турецкой культуре. Любовь к турецкому языку объединила не только студентов двух федеральных университетов. В Казань также приехали гости из Астраханского государственного университета. И команда заняла первое место в игре что, где, когда, и прошла проверку знаний турецкой культуры и истории. Ребята приняли участие во всех конкурсах, например, в конкурсе турецких песен. <решит> Спасибо. Это была первая олимпиада в Казанском федеральном по турецкому языку. В следующем году она ожидается в еще больших масштабах. А пока мы говорим участникам Хош Чаакалын. Анастасия Иванова, Ленар Довлетиаров, Универ -Ньюс. А у меня на сегодня все. Желаю тебе только хороших новостей. До встречи! Yeah. We'll